Недвижимость на Бали в последнее время пользуется колоссальным спросом среди туристов и любителей пожить в вечном лете океана. Люди прилетают сюда со всего мира, поэтому сегодня мы с вами поговорим, насколько выгодно покупать недвижимость на Бали сейчас. Пойдем мы от общего к частному. Сама по себе Индонезия это четвертая страна в мире по количеству населения. И в ней живет 287 миллионов человек, и это вообще немало. Индонезия входит в G20, и это 20 сильнейших экономик мира. И, кстати, последний саммит проводился именно здесь, на Бали. За последние 20 лет Индонезия в 4 раза увеличила свою экономику и каждый год показывает стабильный рост в 5%. Вообще многие аналитики говорят, что Индонезия может повторить опыт Китая по экономическому прогрессу, показать взрывной экономический э, рост экономики за счет использования дешевой рабочей силы, заимствования инноваций, строительства новой инфраструктуры и так далее. Ну а Бали... Это уже устоявшийся мировой курорт, и многим из нас, из вас, как, например, мне, 10 лет жужали в уши. Друзья, знакомые, что Бали – это нечто магическое, где активный отдых в виде серфинга, пешего туризма, пляжного отдыха совмещается с духовным просвещением, йогой и ретритом. И именно в этом и кроется кайф острова, что каждый может найти здесь в этих контрастах то, что ему действительно приходится по душе. И это все показывают цифры. Бали после пандемии занимает второе место в рейтингу по туристическому потоку и уступает только Дубаю. Но ну и с каждым годом этот туристический поток все больше нарастает и восстанавливается. Вообще есть такое мнение что Бали это как-то сильно далеко. И да, так и есть. Но далеко только от западного мира, где такие финансовые центры, как Нью-Йорк, Лондон, Дубай. Но в 2023 году центр мира потихоньку сдвигается на восток и с западными финансовыми центрами успешно конкурируют Гонконг, Сингапур, Сеул, Бангкок. И относительно этих центров Бали находится в 3-6 часах лета. И это уже совсем недалеко. Вообще зачем люди едут на Бали-то? Очень много нетронутой природы, отличные океанские пляжи с белым песком, один из лучших серфингов мира, богатый подводный мир и чистая вода, нетронутые джунгли, вулкан, отличная инфраструктура для фриланса и большой нетворкинг комьюнити и духовное просвещение. Вот это основные моменты, основные центры протяжения, почему вообще люди едут на Бали, почему вообще они его рассматривают. И вроде все как бы кажется так прекрасно и замечательно, но огромная проблема в том, что в Бали не хватает лоска. И во многом он выглядит как большая неотесанная деревня. Здесь не хватает нового и современного жилья. В основном встречаются старые виллы, уже повидавшие жизнь, а новые современные объекты недвижимости достаточно сложно найти, так как в основном они заняты. И как вы понимаете, если эту инфраструктуру здесь создать, то но на этом можно неплохо выиграть в конкуренции и, соответственно, заработать денег. И как я уже сказал, что Бали это международный курорт, поэтому если вы здесь приобретаете недвижимость, то вы не надеетесь только на местных или русскоговорящих. В вашем арсенале весь мир. Это китайцы, австралийцы, индонезийцы, арабы, англичане, американцы, немцы, французы, русскоговорящие и так далее. И вот что что, но инфраструктура именно по сдаче вашего жилья в аренду здесь достаточно хорошо устроена и функционирует. И огромное количество управляющих компаний занимается арендой без вашего глубокого участия. По сути вообще это самые простые, и незамороченные деньги. Вы купили недвижку и каждый месяц вам просто скидывают на карту ваш пассивный доход. А вот пассивный доход, как раз таки, несмотря на то, что он здесь такой простой, самый большой в мире и реально можно зарабатывать 12-22% годовых и это не выдумка. Это абсолютно реально. И самое интересное, что недвижка загружена по аренде на 90% в среднем. 90%! Как вам вообще такой показатель? Ну а почему вообще так получилось? Почему Бали дает такой пассивный доход? Ведь в среднем по миру 4,7% считается отличным показателем. А тут 12,20. То есть это в 4 раза больше, чем, например, в Европе и в 2 раза больше, чем в Дубае. Все очень просто. Вы покупаете недвижимость здесь не в собственность, а в долгосрочную аренду на 30-40 лет с возможностью дальнейшего продления. Тут, конечно, есть и собственность, но она менее интересна. И многие из вас сейчас скажут, да фу, блин, аренда. А я вам скажу так, а что если все пятиэтажки и десятиэтажки в России тоже стоят на арендованной земле и срок аренды 49 лет? Если вы не знали, то можете проверить. Да, мы все привыкли к собственности, чтобы внукам можно передать свою квартиру или дом, но только реальность в том, что вашим детям, скорее всего, эта недвижимость будет не нужна. Потому что к тому времени она будет уже не современной, и за это время будут новые районы, города или направления, где действительно ваши дети захотят жить. А эта недвижка только для вас. И не примеряйте ее на своих детей или внуков. Ну вот на примере Бали все то же самое. Ну вот просто вы представьте как будет выглядеть ваша вилла через 30 лет по суточной аренде. То есть в ней каждый день будут жить новые люди, которые приехали сюда отдыхать. Она на тот момент будет уставшая, несовременная, да и к тому же появятся новые районы, новые центры притяжения, где ликвидность будет выше. К недвижке на Бали нужно относиться проще. И за 30 лет недвижка вообще окупает себя 4-6 раз. И вот как раз-таки один из этих 6 раз вы откладываете на покупку новой виллы, Сдаете свою виллу дальше на убой и далее ее просто сносите, не жалея вообще ни о чем. Либо каждые 5-8 лет покупаете себе по дополнительной вилле, тем самым капитализируете свои вложения с одной когда-то просто купленной виллы давно. Но вообще многие поступают следующим образом, и я считаю это более правильно. Покупают недвижку на этапе стройки, застройщик это все сдает с мебелью, с техникой, и зато эту недвижку сдают 4-5 лет и дальше продают. Почему так быстро? Потому что на Бали, помимо хорошей аренды, есть еще неплохой рост цены на недвижку. То есть реально заработать от начала стройки до окончания можно 40-50%, а средняя стройка здесь длится год. То есть смотрите, какая математика получается. Можете записать, если не улавливаете на слух цифры. Вы покупаете что-то в стройке, например, за 200 тысяч долларов. К моменту сдачи через год этот объект стоит уже 280 тысяч долларов, и вы получили пассивного нереализованного дохода в 80 тысяч долларов. Дальше вы сдаете свою недвижку по минимуму 12% годовых и получаете примерно 33 тысячи долларов. Можно и больше, но я опять же считаю по минимуму. То есть через 5 лет вы получаете 165 тысяч долларов только от аренды. Далее вы продаете свою недвижку за 280 тысяч долларов, потому что через 5 лет она не перестала быть современной и центры притяжения вряд ли так быстро поменяются. Так что она до сих пор актуальна и получаете свои 80 тысяч долларов дохода пассивного, которые тогда заработали, потому что проинвестировали в стройку и высвободили наконец свои деньги. Получается на 200 тысяч вложенных долларов вы получили 245 тысяч сверху дохода и высвободили свой капитал. И теперь можете купить недвижимость уже за 445 тысяч долларов, либо два объекта по 200 и провернуть ту же самую ситуацию, только уже с двумя и удвоить свой пассивный доход. Все эти цифры еще раз я вам даю по самому минимуму, без учета развития острова, удорожания аренды из-за большого туристического потока и удорожания стоимости самой недвижимости так как направление становится более популярным и соответственно цена растет реальные же цифры дохода будут скорее всего больше процентов на 20 нежели я обозначил ну и наверняка вы попали на это видео потому что интересуетесь международной недвижимостью поэтому давайте я вам дам сухую выжимку а вы уже сами сравните что и как Объекты в основном низкоэтажные и максимум это 5 этажей, и строятся они в среднем 1 год. Поэтому можно быстро оборачивать свои деньги и получать доход. Есть куда развиваться и что-то строить, так как на набальная инфраструктура в привычном понимании далеко позати. А заработок как раз таки там, где есть большой потенциал развития и роста. График местной валюты к доллару в данный момент показывает рост и неплохо так держится. После пандемии рынок до сих пор не восстановился и сейчас как раз таки находится внизу, то есть самое время покупать. Из-за событий 2022 года многие застройщики поехали на Бали создавать здесь инфраструктуру, ту, к которой они привыкли, то есть комплексы полного цикла, где есть все то, что сейчас и требуется. И скоро кстати будут выходить новые обзоры про комплексы Бали, так что вы подпишитесь на этот канал и не упустите возможность что-то прикупить, возможно вам что-то понравится. Но вообще инфраструктура на Бали конечно, она не такая ужасная, как вы можете представить из этого видео. Здесь огромное количество спортивных школ или детских площадок, медицинских заведений, кафе, баров, ресторанов, бич-клабов. В общем, все здесь есть. Просто этому нужно добавить немного лоска и чуть-чуть причесать. Но и у многих может возникнуть вопрос, как вообще использовать эту недвижимость на Бали. Тут всего три варианта. Это жить самому, на постоянной основе и пользоваться инфраструктурой, она здесь для этого есть. Либо комбинировать, то есть 4 месяца вы, например, живете здесь, остальное время вы это сдаете. Второй пункт – это просто сдавать и получать пассивный доход, не используя вообще. И третий – это, соответственно, перепродажа. Каждый из них по-своему уникальный и востребован. Тут уже, как говорится, кто к чему привык. Самое главное – вы должны знать, что покупая недвижимость на Бали, вы должны купить правильный объект недвижимости. Он должен соответствовать запросам людей, которые в дальнейшем его будут использовать в аренду или приобретут для себя. Важно, чтобы вилла, отель или апартамент были не отдельно стоящими где-то вдалеке, а чтобы инфраструктура присутствовала рядом, которая требуется гостям. Это пляж, если это не убуд, супермаркет, органическое кафе, место с хорошим кофе, нетворкинг, ну и еще какие-то центры притяжения. Нужен объект вместе с относительно удобной инфраструктурой и транспортом, чтобы он обладал хорошей фотогенистой, для того, чтобы люди сами бронировали этот объект без какой-то дополнительной раскрутки. Либо объект должен быть уникальным. Это может быть какое-то удаленное, но при этом жутко-фантастически красивое место. Например, как рисовые террасы, виды на горные долины, там, на вулкан. И их сочетание с модным дизайном. Это тоже обязательно. Чтобы, опять же, это все можно было легко раскрутить в социальных сетях. Туристический объект продает либо идея, либо расположение. Другого здесь нет. Я думаю, что пока для вас этой информации будет достаточно. И если интересна покупка недвижимости на Бали, то напишите нам в WhatsApp или в Telegram. И наши специалисты уже с вами свяжутся и проконсультируют вас по юридической части, подберут вам самые лучшие варианты, которые вы только захотите, опять же, под любые задачи. Ну и не забудьте подписаться на этот канал, ведь здесь говорят много интересного про курортную недвижимость в мире и на Бали в частности. С вами был я, Макс Репьев. Вам всем удачи. Хорошего настроения, всех благ и пока.